Обычно я никому не говорю про удаленные команды. Когда я прихожу в холдинг, я молчу про то, что у моей компании нет офиса. И все мои сотрудники работают удаленно. И я семь лет работаю в таком формате, я знаю, что в таком формате команды работают быстрее. У вас есть удаленные команды, коллеги, чтобы это было интересно? Есть амбиции команду сделать удаленной в том числе? Все, хорошо. Значит, я знаю, что удаленные команды — это не то, что будущее, это сегодня преимущество на рынке, потому что инструменты системной работы в удаленных командах работают быстрее. И мы советы директоров переводим в удаленный формат, они удивляются, как же мы раньше этого не знали. Чем прекрасна онлайн-работа? В онлайн-работе нарушать ритм и визуализацию сложнее, потому что нет офиса, нет кухни, нет коридора, нет курилки, и вся визуализация собрана в онлайн-инструментах у вас просто выхода нет, вам некуда отвлекаться. ну и Соответственно, ритм в онлайн-работе поддерживается гораздо проще, потому что в онлайн-совещании опоздание на три минуты считается мавитоном Он уже на три минуты опаздывает. Опоздать на 30 минут в, в офисе — это нормально. Ну, пробки же были, пробки. На три минуты в онлайне у нас никто не опаздывает. Это считается ну как бы не то, что неуважением. А ты, ты не системный? А ты как в бизнесе вообще? Ты на три минуты уже опаздываешь, мы можем тебе доверять? Вот к чему мы пришли. То есть никто не опаздывает в онлайне. Но единственное, есть такое ограничение в онлайне нельзя между собойчики допускать. Если вы выводите команду в онлайн, то все должны быть в онлайне. Даже если у вас часть сидит в офисе, они все надевают гарнитуру. У нас такая штука была в Таиланде 7-6 на Урале. И все шестеро надевали гарнитуру. Иначе между собойчики убивают онлайн-работу.